Всем привет, ребят! Всем здорово! Продолжаем прохождение интернет-кафе-симулятора. Сейчас все закупим. В прошлой серии мы с вами, получается, остановились на чем? На том, что мы с вами закупили, выкупили второй этаж и начали там, соответственно, заставлять все нашими компьютерами любимыми. И э, не добрались, да, по-моему, до, до приставок игровых и комплектов. Сейчас мы это исправим. Сейчас друзья, доедем быстрее! Быстрее. Самый убивающий лифт из всех игр, наверное, которые я видел. Самый убивающий просто лифт на самом деле. Так, побежали. смотреть, открывать нашу кафешку. Ой, громко как-то у них музыка играть начала. А что-то прям много. Давайте я немножко это, в настройках подубавлю. Откуда там... Вот так все-таки оставим, слушай Не, нормально, нормально Так, все Включаем электричество Запускаем э, работу Сейчас как раз оценим, э, что у нас там на втором этаже. И надо цены как сейчас поменять будет Перед тем, как мы кафе откроем Так, счета все также оплатите Посмотрим, что, сколько у нас с вами денежек, в принципе, осталось Так, во-первых, э, давай быстренько поднимаем на очень дорого Нам нужно быстрее развиваться У нас очень-очень мало денег Три тысячи всего, кстати, три мало, очень мало, очень мало. Так, все, все подняли, открыли кафешку, найс, nice. автоматическое одобрение включили, заходим в браузер, проверяем счета, а они у нас есть, оплачиваем все счета, которые у нас есть, и побежали смотреть, что же там у нас э, на втором этаже происходит. Так, мы закупили, мы, мы не закупили, а, мы закупили, охренеть, у нас новые консоли, я забыл про них совершенно. Так, а что у нас. А, да, все, смотрите, мы сделали все компьютерные места. У нас все здесь работает замечательно. Все, пошли. Так, ребята здесь тусуются, с Ф -ф -ф фонарями мы попозже разберемся. Давайте сначала, знаете, что посмотрим, куда и что мы будем ставить. Я предлагаю поставить э, две, э, два верокомплекта здесь, два верокомплекта здесь, а потом уже займемся приставками. Ну, сколько здесь влезет, например? То есть возьмем по этой стене. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, 4 поставим Потому что пять, шесть здесь будет вход И, соответственно, уже будет неудобно ходить Соответственно, 4 э, VR И четыре э, при, игровые приставки Мы с вами воткнем Все, погнали закупаться Так, у нас, кстати, задание какое-то висит Пойдем посмотрим А, чувак, я закончил проектирование Устройство, Но энергетический реактор очень дорог Мне нужно 25 тысяч долларов Если найдешь деньги, завтра доделаю аппарат Найду деньги, но не сейчас так, погнали закупаться две 600 медленно деньги приходят вообще медленно очень так за мазор погнали давайте сначала наверное все-таки приставки да закупим да наверное приставки для этого сначала что нам нужны столы нам нужны столы для приставок а, где они у нас столы? Здесь? вот они консоль тейбл я так понимаю это те что нам нужны да <клёг> а VR, как мы поймем? Uh, что это для VR -а? стол? А, ah, Dragon VR, все понятно, короче. VR подписан VR, все. про VR, да, все, короче, нам нужен самый крутой консольный стол. Upgradable table, блин, вот это какой, для чего он? Game table, Pro game table, uh, Basic VR, VR VR. Basic Gamer Table. Слушай, ну получается, наверное, он. был Table. Ну давайте закупим 4 штуки, потом посмотрим. Итого у нас 3500 заказ. Сейчас, в принципе, уже очень-очень скоро. Я думаю, деньги у нас уже будут. Поэтому поэтому мы сбрасывать заказ отсюда не будем. Да, сбрасывать заказ... Не... А, уже, кстати, наверное, уже хватает. Да, очень даже... Да. Все. Оплачиваем заказ. Пока нам везут, мы набираем теперь стульев Это же консоль, правильно? Значит, стулья нам тоже пригодятся Стулья, я так понимаю, мы тоже и топы возьмем Здесь у нас... Мы синие брали, да? Для консоли возьму красные, стулья. Все И будем уже копить 6400 на комплект э -э стульев Пока мы тут бегаем, прыгаем В принципе, так, у нас ага, все на месте Борис а? на месте Так, ага, все на месте все, все бегают, что-то там. А что у нас по деньгам, кстати, за Три-четыре доллара? доллара. Я... Мне даже на тебе не хватит. Ты давай активнее работай. Вот, видишь, вот, вот, вот тебе нужен такой же чел, который будет делать тебе рекламу. Uh -huh. Так, где у нас э, курьер? Курьер, курьер. Курьера что-то я пока не наблюдаю. Uh -huh. Курьер! Во, вы видел, видел, вон он. Вот, смотри, спешит, спешит, старается. Старается. Так, 37 долларов у нас сами еще чаевых имеется. Так, все, компьютер. Эти а игровые автоматы у нас работают все в порядке по кухне у нас все нормально все нормально давайте кстати свет включим тоже давай деньги деньги я заберу без проблем включим свет да все равно посветление немножко плюс плюс минус так забираем быстренько столы какой здоровый стол я буду будем надеяться что это те столы которые нам нужны Иначе я просто так слил 800 баксов. Слушай, что-то высокий слишком стол для... Давай. Ой, деньги, деньги прям... Молодцы, молодцы. По идее VR-то должен быть... Ой, VR, э, для консоли невысокий стол, да, если я не ошибаюсь? А что ты как-то на находишь? Слушай, ну какой-то большой стол-то. Как-то пока... Это компьютерный стол Это, блин, компьютерный стол Ладно, погнали продавать Блин, ну мы, конечно, сейчас просто до хрена денег слили мы слили очень-очень а -а -а, много денег дум, а -а. Пошли продавать все столы Что поделать? Так, продать, продать, продать, продать В принципе, 300... Сколько? 308 долларов Мы потеряли суммарно где-то 1200, что ли, да? Ну, где-то 1200 долларов мы потеряли, к сожалению Ничего не поделаешь ну, столько... Охренеть, сколько денег нам принесли Так, давайте заново решать вопрос со... Так, 10 тысяч, давайте закажем тогда, во-первых, кресла Раз они у нас уже в корзине лежат Давайте со столами решать вопрос Не совсем понял, где где консольный стол Хороший На 5 звезд А, вот, вот он консоль тейбл Раз, два, три, четыре, пять Все Пять шестьсот Нас немножечко не хватает Но сейчас, я думаю, привезут Привезут нам денег Так 10 десять долларов Серьезно? Мало Так, этот мужик, я так понимаю Играл, да Играл в игровые автоматы Ладно Сейчас мы в любом случае Нам принесут стулья Мы их сразу же загрузим к себе В, в рюкзачок Вот уже доставочка есть И потом будем ждать столов Ничего не поделаешь Кто же знал, кто же знал ну, э, в любом случае, да, э, было, э, было опасение, что это не те столы Ну, в принципе, сейчас у нас вроде как с деньгами вообще проблем нет, у нас деньги очень хорошо капают Сейчас ребята там досидят, вот смотри, вот первый уже пришел О, плюс 800, так, ты у нас, ты у нас просто уходишь, окей Так, плюс 800, 5900, хватает, все, отлично а, а, подожди, а чего ждать? Давай сразу Давайте сначала, наверное, с телевизорами закончим я думаю, да? Нам же телевизор теперь нужен Под приставки 1200, да? Раз, два, три, четыре телека мы берем, это у нас 4800 Все, пока копим на телевизоры Нам принесли денежку, раз принесли денежку. два И у нас все равно пока не хватает А что-то вы мало принесли Прям мало принесли, очень Так, ну ладно, за ним пока не пойдем в туалет Ладно, черт с ним, пусть она сама там О! Отлично, отлично, отлично Доставочка уже здесь, хорошо Так, забираем Так Так, Бор... ну, Борис Борис у нас еще молодец, конечно Борька, что бы без него делали, даже не представляю как... Смотри, какой трафик У нас очень маленькая лестница Для такого трафика Ой, вообще, без конца народ идет ну, как-то, как-то, давай Проходите, пожалуйста, да-да-да, проходите Так, начинаем установку Всё. Вот так, да? Раз Два Три. Вот так Рука другого в последний момент Ну ничего, нормально поставилось, хорошо И четыре Все, мы просто захватим этот город сейчас Так, что к ним надо? К ним нужны э, стулья Стулья у нас с вами имеются, конечно, слишком Очень высокие стулья, ну ладно можно вот сюда куда-то поставить, на этом уровне будут у нас с вами стульчики стоять, да, плюс-минус. То есть где-то вот так, да, получается. Да, где-то так. Там и синенькие же, да, а здесь красненькие. Вообще идеально мы разделили с вами зоны. А -а. Так, тут почему-то грязь, я не понял, где мой робот? Почему робот не, не убирает все вот это? Так, ну пусть немножечко не идеально, да, потому что все равно клиент придул, как что-то возить вперед-назад начнут, и поэтому как бы все равно идеально не, не получится. Пусть остается так, остается, все, поехали <св intoler Idol> <св ở Nigeria> Борис там просто нарезает, нарезает, конечно Ой, эти pues. Денежки пришли <служили, зоре> uh, <зор> Отлично, 8 тысяч на заказ хватает Далее, далее Нам с вами нужна игровая приставка Игровая приставка, аж 4 штуки, да? Где у нас uh, Игровые приставки сами Вот <зор> они, консоли Где самая крутая консоль Game Station 5 <с flashing> И The box XL Давайте мы, наверное, возьмем 2 за бокс Excel и 2 GameStation 5. Все, отлично. Так, по оплате 5500. Так, сейчас Борис кому-то врежет и у нас. Эх, немножко не хватает. Ну ладно, что страшного, дождем, дождем, подождем. Подожди. Не... А где робот? И и и у нас робот вообще прибирается или ш... почему у нас так грязно? Подожди, пойдем посмотрим. У нас там, может, из сотрудников робот слетел Надо его заново оплатить Давай, братишка, спасибо, давай, удачи, приходи еще Так, прокат, прокат, прокат Нет, все нормально, Он, значит, это у нас А, работает, смотри, работает Где-то что-то ползает, бегает, наверное, на втором этаже Мусора много У нас робот вообще не справляется, получается, своими обязанностями сейчас Надо с этим что-то делать Так, телевизоры нам привезли, замечать А зачем я стол еще один заказал? А когда этот стол у меня был в заказе? А, вот почему так какой дорогой получился у меня это, заказ? Потому что там стол был лишний. А, слышь, это единорог. Дай пройти, спасибо. Так, телевизоры. Телевизоры у нас с вами есть. Так, вешаем, наверное, вот... Ну, не да? Пусть, наверное, вот на таком уровне они будут. Да. Типа высоко, в принципе, не нужно нам вешать. Так, здесь то также. А что-то как близко, подожди. А, слушай, подожди, я что-то лишнее удал, Да. Это вот так. Это вот поближе надо. А, вот как-то вот. Вот так, наверное, да? Что-то как-то криво у меня получается. А, потому что телевизор больше. Потому что телевизор больше. Телевизор больше самого, самого стола. Я почему-то думал, что они на одном уровне будут, а ни хрена подобного. Тогда, ну ладно. Будет вот так. Одним здоровым целым куском. Повыше. Я никак в этот пин попасть не могу. Чуть повыше, ладно, ничего страшного. Перфекционисты, люблю вас. Что сказать? О, все, нормально. Блин, теперь там некрасиво. Давай переделаюсь. <laughs> Я должен попасть в этот пиксель. Во, все, шикарно. Смотри, прекрасно, великолепно. Так, теперь у нас нам приставки и по два джойстика на, соответственно, каждый э, аппарат нужно будет поставить. Поехали. Э, денежку угу. заберем. Заберем, конечно же, заберем. Так, заходим э, быстренько в обратный магазин. Э, в заказы. У нас хватает? Ой, у нас, у нас очень хватает даже. Так, приставку мы заказали, соответственно, остались джойстики. Давай, джойстики самые крутые, понятное дело. Давай возьмем два таких для Xbox'а и возьмем два таких для консоли, потому что по цветам они как раз идеально подходят. А, подожди, там 4 нужно, то еще два, и здесь еще два, все. Пять тысяч, отлично, заказ. Заказать заказали, так, денежки он оплатил все карточкой. Хорошо, пошли быстренько стол продадим, потому что нам вообще нахрен не нужно. Потому что нам потом VR-столы нужны будут Это нам без 728, 728, 728 80 Почему? 808? А, нет, 1200 стоит, да? Ну мы тут, да, 500 баксов где-то теряем Примерно Неприятно, но что поделать Так, вот немножко промокли, ничего страшного Нам сейчас доставочка придет, мы пойдем Заниматься дальше Слушайте, я думаю, да Мы такими темпами за эту серию вообще весь второй этаж оборудуем С освещением тоже быстренько поработаем Повесим какие-нибудь красивые штучки Ой, нам столько всего при... Нам одним заказом все привезли, что ли? Йолуй пал, так у нас все не влезет. У нас все не влезет сейчас. Да, нам курьер привез все одним заказом. Охренеть. Так, ладно. Оставляем пока, пошли э, из того, что есть Так, знаете, что нам надо сделать вообще? Я думаю, нам надо пока закрыться 8 утра, да, мы пока закроемся Потому что цены захочется потом сразу поставить нормальные Мы пока закроем кафешку Я понимаю, конечно, мы по деньгам сейчас просядем мы Полдня пока это все выставлять будем э, Уже как бы потеряем кучу времени Ну, ничего страшного Так, давайте здесь поставим э, типа э, Типа плойки, да Так, она как ставится-то? Или вот так она ставится? Где у него датчики какие-нибудь красивые? А, здесь это... Давайте поставим вот так ее. Во. А, а с И... второй стороны у него что? Никаких логотипов там. То все, 50 нету? Нету. Все, ладно, окей. Так, ставим джойстик раз. Ставим джойстик 2. Вот так как чтобы... Ну, чтобы это не было так, что прям э -э -э, непонятно как лежит. Так, чтобы у консольщики у x ничего не подсматривали, мы, соответственно, ставим вот... А, под, теперь здесь Xbox а, Чтобы один через один было Во, Так будет хорошо Чтобы никто ни за кем не подглядывал Так, здесь мы еще полноценный комплект Можем воткнуть Раз Раз И Ой, куда то меня Я что-то я, что я нашел Определенно, да Два Так, и сюда мы пока последний, последний джойстик поставим как-нибудь прям совсем вот так. Вот красиво. Все хорошо, мне нравится. Так, забираем с остатки. Второй джойстик и приставочку. Быстренько залетаем. Быстренько ставим. Приставочка. И пожалуйте, джойстичек. Вот так. Всё, отлично. Все отлично. Все места работают. Все, быстренько запускаемся. Пока время есть, пока еще. Полдня, так сказать, не пропали у нас. А, слушай, так мы вообще быстро, быстро, быстро, мы с вами очень быстро. Так, цену сразу на максимум ставим, очень дорого, у нас очень дорогое кафе, очень все дорого. Все, теперь давайте разбираться с VR, соответственно, э -э, заходим в браузер снова и закупаем сначала VR-столы. VR-столы в первую очередь возьмем. Пропустил? А, нет, не пропустил. Все. Так, что у нас по VR-столам есть? Dragon VR Table. Самый дорогой. Забираем. Четыре. Э -э, так, по деньгам что у нас хватает? Заказываем. Давайте сначала все-таки закажем VR-столы и посмотрим, что им вообще надо. Потому что я что-то по комплекту там не знаю, что в итоге-то им пригодится не пригодится. Так, фонари. Давайте с фонарями тоже разберемся. Во-первых, мы их поставим пореже. Как вот их... Ставить-то так, чтобы они не бесили меня И давай, наверное, их перевернем Все-таки в этот раз, да И можно как-то поровнее еще, да, я так понимаю Вот чуть-чуть вот так, как-то я не знаю Ну, как-то вот, да, как-то уже лучше Так, сюда один поставим, чтобы ребятам тоже Здесь как-то было не темно особо-то, да под этот, да, кирпич мы там ставили, Поравнее немножко. Братан, прости, у меня тут ремонт, блядь, в кафе. Ну что ж такое-то, боже. О, слава богу. Ну, нормально, пойдет. Им нравится, я уверен. Так, соответственно, по освещению что? Слушай, на кухне у нас, кстати... Вообще на кухне надо будет забабахать какой-нибудь... Да, что-то надо будет забахать. Здесь парочку торшерчиков поставить. Да, все. Здесь у нас что? Эм, слушай, здесь что-то так необычно, симпатично стало. Да, давай знаешь, что мы сделаем, раз мы взяли. Мы перевернем здесь вот так. И будет такой уголок. У нас здесь с цветами, если тут цветы есть, конечно. Ну, давай. Слушай, я сейчас полсерии, потеряю времени, только устанавливает фонарь. Все нормально. Красиво? Красиво. Красота, смотри. Мне нравится. все, такой уголок останется у нас. Так, э, столы нам наверняка уже привезли. Забираем, да-да-да, забираем. Ох, какие столы это, боже, не нигде на себе. Самые крутые столы в гаркомплекте. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Погнали. Слушай, что то где-то пылесос у нас, походу, завис, потому что я не вижу вообще, где... О, а, нет, все нормально. Слушай, он катается, у нас до хрена мусора получается. Реально до мусора. Так, раз стол. А, слушай, так ему вообще стол то почти ничего не нужно. Правильно понимаю? Два стол. Так, дракон, э, не в том месте. Надо его перевернуть. Вот так красиво. Да, все, отлично. Так, и два места сюда, потому что они, они здесь идеально обстанут. Идеально. Так, правильно я ворочаю-то его? Что-то пока не понимаю. Да, правильно ворочаю, отлично. И тебя также повернем Во Все, шик, блядь, красота Никто никому мешаться не будет, здесь два чувака, ничего страшного Короче, нам, в принципе, нужно два, два контроллера, VR-очки и системный блок О, бляха, тихо, <laughs> прости Так Ты это... Вот оно, блядь, что здесь происходило Ты серьезно решила здесь этим позаниматься, блядь? Ну, хвали отсюда Так, спасибо, спасибо, приходите еще Приходите еще, не стесняйтесь Так, давайте начнем тогда с самого дорогого Наверное, это будет системный блок Так, мы закупали Туда, а, других вариантов нет Да, у нас получается только один вот Такой, раз, два, три, четыре, системные блока Сразу же заказываем, 7000 Далее, давайте VR-очки Сразу же тоже купим VR очки, где у нас VR очки VR очки, VR очки Вот, пожалуйста Самые крутые у нас, слушай, раз, два, три Вот, пять, раз, два, три, четыре Четыре комплекта VR очков Пока что все, да? Пока что денег у нас больше нет Надо будет, кстати, еще кондиционеры на второй этаж закупить, да? Давай посмотрим, что там у нас Да, слушай, здесь кондеров нет О, ребята уже в плойку резали, смотри, хорошо Шикарно Это что, это этот какой-то? Это что, раст? Или что это такое? А, нет, это типа, наверное Фортнайта, типа, что-то фортнайта, да? Только какие-то Текстуры не, не, не натянули на персонажа Футбольчик здесь Вот, еще плюс один Хорошо, нет, забивается, забивается Нормально, ребята, короче, чилят по полной В моем клубе теперь, им все нравится Мне тоже нравится, что вам нравится так, туда ничего еще не привезли. А что должны были? Системники мы с вами покупали. Должны были привезти системные блоки. Пока что-то как-то неактивно. Так, денежки нам, наверное, несут. Да, забираем. Садимся. Смотрим, что у нас тут по сумме. По сумме хватает. Оплачиваем. Так, ты принес, да? А, ты все оплатил. Все. Так, соответственно, теперь покупаем контроллеры. Так, первая доставочка нам уже заявилась. Видел краем глаза. VR-контроллеры. Самые дорогие VR-контроллеры у нас... Сколько? Чё, чем? Желтые, да? Почему желтые? Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ни хрена себе. Восемь тысяч надо будет только на контроллеры. Девять. Почти десять тысяч. <как> да. что то я, кстати, ошибся. У нас системники вышли дешевле. Чё стоишь? Чё здесь? Уйди отсюда. Это не тебе. Это мне. Так, забрали э, Так, забрали компьютер, побежали Побежали, побежали, побежали побежали. Промазал Какая очередь, посмотрите, сколько народ Вперед-назад, вперед-назад Тут определенно нужно лестницу побольше ставить Определенно Так, компьютер вот так, да, у нас Раз Второй, пожалуйста Второй, два Следующий 3. И 4. Так, все Сейчас нам привезут Получается, уже привезли Вярочки Слышу, слышу, Шиграфик, ты мой любимый Красавчик, все уже привез Так, Вярочки Забираем Вярочки Ой, тихо, -тихо. Спокойненько, все, забрали, поехали Так, денежки, денежки, конечно, конечно Извини, брат Почти по косарю за заказ, но это типа пределы Я так понимаю, больше мы все равно не сделаем Единственное мы сделаем только если нам Какие-то там это э, Будут хорошие, прям, ну, супер крутые оценки давать. Так, давай сюда очки Давай сюда Вот так, например, как-нибудь Столы дрыгаются, мне аж не нравится Почему они так прыгают? И такое ощущение, что как будто кто-то подойдет Если это будет прям жест Так, и давай вот как-нибудь вот Блин, слушай, прикольные очки Ладно, погнали. Нам нужно копить деньги на контроллеры, в принципе. Вообще не справляется. Вообще не справляется у нас. У нас пылесос не справляется с таким напоминанием людей. 870. Почти слушай, пока нас не было, мы практически накопили. Время 8. Я думаю, мы с вами еще успеем накопить. Я думаю, да. Так, давайте-ка туалет на, вся на всякий случай Да, я так и знал. Так и знал, что здесь полная вакханалия творится. Давай хотя бы нашему пылесосу поможем, хотя бы в туалете здесь прибраться, потому что. Ну прям совсем это никуда не годится. Тут у нас чистенько. Тут у нас опять кто-то не смыл, да? Так, тут у нас тихо. Ну, стаканы даже здесь такого обычно не бывало. То есть как бы. Опять грязный туалет, подожди. Я же только что чистил. О, еще куда. Вот находит куда, да, свои ноги засовывает. Смотри, тут вообще трэш. Давайте, короче, надо подприбраться. Пока все равно у нас денег не хватает на все, что нам надо. Но здесь отвратительно грязно. У нас просто пылесос со второго этажа не спускается Я не могу понять, либо он там залагал и остался О, ну, Что за помойка? Давай, давай, давай, давай, собирай, собирай Ничего нет Пишет, кстати, чисто, несмотря на то, что стоит Подожди, стой, а нет А, понял то есть зона дальше, которую мы отдельно выкупили, она показывается отдельно. я тут думал, она показывается, в принципе, в общем. Ничего подобного. Где-то еще что-то тут видел. Ой, я вырубился, блин. Ну что, попал домой, ничего не поделаешь, хотя бы сохранился уже хорошо. Так, блядь, я еще со шваброй сюда попал. Так, давай закупим еды. Ага, все, погнали. Я на работу, меня нет. Так, вызываем лифт. А дома убраться, кстати, не надо Слушай, ну мы красиво проапгрейдили Потому что у нас квартирку нашу реально симпатично стало выглядеть Все, я ушел В принципе А почему? О, ни хрена себе Окей. Так, поехали Поехали, поехали В принципе, мы почти закончили, да, апгрейд Сейчас, я думаю, на вас уже... у нас же денег хватает Я думаю, да, проблем нет с этим Сейчас мы швабру Заказываем быстренько контроллеры спокойно. Так, 30 баксов у нас тут есть. Слушай, Да я все смотри, за него почти все почистил. Давай, пускай он, короче, тут заканчивает сам. Но мне почему-то что-то подсказывает, он по умолчанию должен здесь стоять, кстати. Блин, я нашел тут последний след, который не мог найти. А нет, это не оттуда. Все, тогда не буду трогать. Да, у нас хватает. Э -э Оплачу. Так, э -э в принципе все, самое основное сделали. Давайте еще займемся, я думаю, э -э симпатичными вещами в плане каких-то. Э -э Каких-то подсветок. Вол ламп. Вол ламп. Вол это стена, да? Флор ламп. А флор это вот как раз стоячие лампочки. Давайте купим таких штук 5. Да, просто, просто потому что. Давайте купим таких, наверное, штук 5. Вот, да. Таких купим И что-то по картинам есть По каким-то таким угу. э, вот И давайте накупим какие-то картинки Типа вот такой возьмем Возьмем такую Давай, давай, вот эту мне нравится Вот это симпатичное эм что еще мы возьмем? Возьмем вот это красивое Вот это хорошо самурая обязательно возьмем Ну, таких вещей мы брать не будем, конечно это Это... I love you, really? Мы тоже не будем все эти надписи, интересно, нет. Вот это что-то прикольное Такое интересное uh -huh. Слушай, а картин-то много Много Так, с городом возьмем такую И, наверное, все, что ли Часы какие-то Ну, часы мы брать не будем Все, переходим в корзину 7000 7000 у нас выйдет этот заказ Мы уже подождем Соответственно, как только все придет, потихонечку, тихонечку, все развесим. Развесим и, э, соответственно, посмотрим, что там э, будет. Э, с... Ой, слушай, вообще, одним заказом все привезли, что ли? Почему опять так много? А, нет, подожди, я пишу контроллеров. Просто. А -а -а. Да, -да, да, да, да, контроллеров было много. У -у -у. Пришлось купить желтые, потому что они дают самый большой прирост к, э -э к деньгам. Как бы обидно не было. Хотелось бы какого-то другого цвета, на самом деле. Очень жалко, что типа нельзя выбирать там, например, то, вот этот контроллер, да, на 5 звезд, и при этом цвет как-то самому э, выбирать. Так, пылесос, хочу посмотреть, что с пылесосом. А пылесос у нас застрял. Все правильно. Пылесос, собака, застрял. Из-за этого пылесоса у нас сейчас будут плохие оценки, вполне возможно. Нам надо будет закрыться и все это перестроить, да, я думаю. Скорее всего, придется так и сделать. Пылесос пытался забрать бычок, пытался, короче, спасти нас от возгорания, да, и застрял. Так. Беспорядочном хаосе оставляем контроллеры. Все вот так красиво, хорошо. Я первый. Я первый. Я первый. Я, первый. я успел. Все. <свистит> Сколько у вас тут оказывается пришло? Так, э, на заказ еще не хватает. Но я сюда <свистит> приходил. А, я, сюда, я знаю, зачем я сюда приходил сейчас. Подожди. Нам нужно поднять цены срочно на VR-комплекты. Есть. Мы все успели. Теперь бежим обратно в браузер. Э, кстати, у нас какой Чуртковый-то пришел. Без проблем оплачиваем. Так, 120 долларов. Еще 300 долларов нам надо, и у нас все будет с вами. А. Hey. Спасибо. Охренеть, ты посмотри, Боже мой, какой кошмар. У нас все есть. Давай. Оплачиваем. Uh -huh. Смотри, как мусорят. Да, это отвратительно на самом деле. Это отвратительно. Очень, очень много, конечно, прям мне не нравится. О, хорошо. Ни хрена навезли. Отлично. Посылки с Алиэкспресса ребят пришли. Соответственно, распаковывать мы их будем уже в следующей серии. Вам спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Обязательно прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока. Was it, what's it, what's it.